Всем сегодня на нашем канале состоится очередной прямой эфир. Всем привет привет напишите как видно как слышно напишите пожалуйста как видно как слышно вижу ваши сообщения и это не может не радовать добрый вечер всем рад всех видеть хорошо я вижу что те люди которые есть у нас в чате и задавали вопросы Окей, okay. друзья сегодня поговорим на тему окружения окружения тех людей которые нас тех людей которые нас окружают кто-то пишет Ольга пишет «Мне нормально, хорошо, я надеюсь, что всем нормально, отлично!» Сегодня мы поговорим на тему того, как нам быть, как нам общаться с теми людьми, которые нас окружают, что нам делать, если вдруг случилось такое, что окружение тянет вниз, если вдруг случилось такое, что те люди, которые вас окружают, ваши близкие, родственники, Ваши близкие друзья вдруг по каким-то причинам не разделяют то, чем вы занимаетесь. Отлично. Напишите, пожалуйста, еще как видео, как звук, как картинка, как звук. А я пока отвечу на один вопрос, который у нас был в чатике. Вопрос был про обиду. Я коротко ответил в чате и сейчас еще немного добавлю на эту тему. Просто не хотел писать. Так, вопрос такой: вот кто подскажет, что делать с обидой, если она много лет не проходит? Вот смотрите, что делать с обидой, если она много лет не проходит? Если она много лет не проходит, то скорее всего вы с этой обидой либо живете, либо пытаетесь что-то сделать. Но если вы уже с этой обидой живете или пытаетесь много лет что-то сделать, и у вас от этого не выходит, я вам написал, либо. Сходите, поработайте с психологом, потому что на самом деле это эффективно. Либо продолжайте жить с этой обидой дальше. Ну и здесь как метафору, соответственно, я часто ее привожу. Ну Давайте так, если у человека болит живот, то скорее всего там кто-то в нем живет. да? Есть такая детская поговорка. Но дело не в этом. Если у человека болит сильно живот, он, как правило, первое время Пытается заниматься каким-то самолечением. Многие люди не очень ответственно относятся к своему здоровью. А потом, когда самолечение не помогает, он все-таки обращается к врачу. Врачи для этого и созданы, да. Профессия существует для того, чтобы есть люди более компетентные, которые знают, как с этим бороться, как это побеждать. То же самое с обидой. Если вы много лет не можете простить, отпустить, я уверен, что Многие вам уже говорили, и сами себе вы говорили, что нужно там, простить, отпустить, забыть и так далее. Но случается такое, что ну, не получается вот так просто быстро э, взять, простить и отпустить. Поэтому самый короткий способ это сходить к специалисту, возможно даже не к одному, потому что ну, специалиста своего тоже. Тоже нужно э, найти своего специалиста. Поэтому я вам тут не предлагаю свои услуги, потому что, может быть, я не ваш специалист. <coughs> Поэтому имейте в виду. Если касаемо темы нейролингвистического программирования, очень хорошо работает техника три позиции восприятия. Три позиции восприятия, первая, вторая, третья позиция. Желательно в пространстве походить. Желательно с пространственными якорями прямо на бумажке. Но опять же... Можно попробовать самостоятельно сделать, но лучше, чтобы вас вел какой-нибудь оператор, потому что там проблема есть, что человек сам плохо контролирует, есть слепые пятна, которые мы сами не можем о себе заметить. И я в этом тоже сл случае не исключение, поэтому ну, постарайтесь, постарайтесь поработать с, с кем-то, кто вам может помочь. Что еще круто может помочь? С обидой, ну, это классика жанра транзактный анализ, родитель, взрослый ребенок. Эрик Берн. Тоже можно и в пространстве поработать, можно и поработать без пространства. Потому что обида, как правило, это детское состояние, да. И, как правило, на родителя. Вот так скажу. А вот дальше в чате написали очень интересную вещь. Сейчас я не могу просто промолчать, и мы начнем про окружение. Дают совет. Если бы я знал ситуацию, я бы нашла кучу доказательств, почему человек чмо и сам виноват. Вот это как раз таки тоже детская позиция. Вот э, человек, который из такой позиции говорит, я бы нашла кучу, кучу, кучу причин доказать самой себе почему человек там чему или нехороший человек и соответственно это тоже ну может быть кому-то это помогает но это э, тоже детская позиция поэтому здесь каждый конечно находит какие-то свои способы хорошо с обидой надеюсь надеюсь э, мы решили можно конечно сделать отдельный стрим по обиде есть инструменты но мне кажется, тема такая не для стрима, а лучше в индивидуальной терапии. Хорошо. Я давно, с, я давно перешла со всеми, самоустранилась от трусов и нытиков. Ну, это круто, это круто, что вы самоустранились от трусов и нитиков. Иногда они сами самоустраняются, это тоже хороший, хороший способ. Так, мне как-то одинаково какая позиция, но это ведь помогает. Ну, если вам помогает, значит окей. Не стану вас переубеждать. Какой смысл? А вот человеку, который задавал вопрос про обиду, наверное, такая ситуация не очень устраивает. Хорошо Хорошо, друзья, как ваше настроение, как ваше самочувствие? Лаура написала, что ей понятно, спасибо, отлично, это очень радует. Напишите, как ваше настроение, напишите, пожалуйста, как погода в вашем городе, в Минске сегодня. Прохладно, дождливо и не очень бодренько. Туман висит. Кстати, пока мы здесь, пока мы здесь, мне бы было... Интересно, что вы еще написали вот какую вещь, кто вы по профессии. Это прям важно. Отчасти касается нашего стрима, в том числе. Так, они сами не устраняются, обычно от них приходится бежать. Видите, вы бежите, кто-то не бежит. Добрый вечер, Сантьяго появился, добрый-добрый-добрый вечер. Хорошо, сегодня поговорим про окружение, как его поменять. Настроение хорошее, погода отличная. Это радует. Сколько у вас градусов? Выше или ниже нуля? Дождь валит весь день <laughs> и все злые на работе. Такое тоже может быть. Отлично. Хорошо. Я сеошник. Супер. СЕОшник. Важная профессия на сегодняшний день. Напишите свою профессию. И мы будем двигаться дальше. Хорошо, с чего хотел бы начать. На прошлом стриме мы определились, что тема этого стрима будет окружение. Там зашла тема, я просто не хотел на прошлом стриме много об этом говорить, поэтому давайте поговорим много э, об окружении, о близких э, людях на этом стриме. Смотрите, на прошлом стриме звучала такая поговорка, скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Справедливая поговорка на самом деле, зачастую так и получается, что люди группируются, собираются в некие группы, ну условно говоря, по интересам. по интересам, по способностям и в первую очередь по мотивам прошлого стрима скажу дизайнер. Кстати, Сантьяго, напиши как успехи, как результаты, что после прошлого стрима изменилось, начались ли какие-то конкретные действия, очень интересно, если поделишься. Так вот, как правило, люди очень сильно группируются, я это так назову, люди группируются по своим убеждениям, верованиям и ценностям. Но прежде, чем мы начнем разбирать вот эту тему, убеждения, верования и ценности, хочу сказать следующую вещь. Давайте просто пойдем с самого начала. Есть такое понятие в социальной психологии, которое называется э, социальное обучение, либо социальное научение. Что это значит? Успехи огонь попал в поток. Хорошо, держи поток, Сантьяго, ты молодец. Что значит э, социальное научение? Э, все мы через него проходили. Каждый человек, когда рождается, каждый человек, когда рождается он попадает в какую-то среду, он попадает в какое-то окружение результаты пока нулевые в плане оплат, но я уверен, если ты в потоке, то все будет очень здорово. Вот. <свы> Продолжим. Человек, когда э, рождается, он попадает в какое-то окружение. Э, кому-то больше повезло, кому-то меньше, у кого-то такое окружение, у кого-то другое. Отлично. И как происходит социальное научение? Э, ребенок начинает моделировать других людей, которые вокруг него находятся и таким образом он обучается. Таким образом он обучается и происходит, вот что происходит. В каждом уже определенном обществе, в каждой группе есть определенные нормы, нормы поведения, которые как бы принято. Ну давайте, что такое нормы. В одном обществе принято спрашивать, сколько ты зарабатываешь, а в другом обществе не принято. Да? Или а, у нас, допустим, а, я говорю про страны СНГ, принято ходить в гости по вечерам а, где-нибудь там в Швеции, Швейцарии, по-моему, а, не принято. Люди по домам сидят и считаются дурным тоном, если ты кому-то напрашиваешься в гости. Ну, я могу ошибиться со страной. Это нормы, нормы, которые приняты в каком-то обществе, сообществе людей. Там Можно, конечно, отделять географически, но в принципе это все делится особенностями национальной, э историческими особенностями какой-то группы людей. И таким образом человек растет и вот за счет своего социального научения он начинает э какие-то нормы принимать нормы принимать и принимает он их достаточно легко потому что э, все в э, этом обществе так делают все в, этом, все в этом обществе так делают и ему ничего не остается как так делать потому что если он будет делать по другому да социальное научение еще есть э, да, э, подкрепление либо позитивное либо негативное если ребенок там что то говорит или делает так, как в этом обществе принято, его хвалят. Да? Если он делает что-то иное, что в этом обществе не принято, его ругают там или бьют. Ну и таким образом человек научается. И как, как раз таки э, в период роста молодого индивидуума э, происходят самые мощные вот эти вот э, запечатления, закрепления. Что происходит дальше? Э, происходит дальше вот какая интересная история ну допустим рассмотрим семью семья из нескольких человек ну пускай большая семья там бабушки дедушки мамы папы тети дяди и все вот они в таком вот а, в такой вот группе они варятся а, там есть определенные устои определенные ценности определенные правила там и так далее и вот этот человек вырастает давайте возьмем пример ну, становится человеку в 18 лет. да? Что происходит с человеком в 18 лет? Ну, как правило, он идет либо в институт учиться, да. часто бывает такое, что он переезжает в другой город, или бывает еще в армию попадает, тоже бывает. И происходит резкий такой отрыв от привычного окружения. И человеку приходится, как правило, вот эти вот переходы из одного общества в другое, они становятся сильным стрессом. Сильным стрессом, потому что человек уже привык делать все одним способом, а тут он переехал в другой город, начал жить в общежитии с другими людьми, у которых другие ценности. Они могут быть похожи, но могут очень сильно ценности и, соответственно, и установки, и, соответственно, и определенные, скажем так, традиции. Согласны? <смех> Избавилась от токсов, теперь у меня вообще нет окружения. Хорошо, Татьяна, это как раз таки очень важная штука. Спасибо, что вы об этом написали. Я об этом чуть позже скажу. Это очень важно. Кстати, после изменений из-за ХСР другие сферы стали меняться как бы сами собой. Отлично. ХСР это что? ХСР это хорошо сформулированный результат, это прошлый стрим, это то, как ставить цель по НЛПерской методике, хорошо сформулированный результат. Если интересно, пересмотрите. Вот, <coughs> то, что написала Татьяна, избавилась от токсов. Вот смотрите, если взять за аксиому, что... Любое общество, любая группа людей, она так или иначе стремится к развитию. Давайте возьмем не очень такой может позитивный пример, ну допустим вот э, компания, не компания, сема, семья людей с зависимостью алкогольной, семья алкоголиков, берем пример, семья алкоголиков, друзья алкоголики. Ну, может, там не совсем там черные алкоголики, ну вот прям алкоголики. Работ, работают работу и пьют. Рождается в такой семье ребеночек. Рождается в такой семье ребеночек, он вырастает. Кем он станет? Скорее всего, он станет тоже алкоголиком. Почему? Потому что если у него не будет позитивных примеров, то ему не будет из чего выбирать. Такое часто у нас бывает. А что дальше? Если говорить про такую семью, то такое общество, оно тоже стремится к развитию, только там цели другие. В чем они развиваются? Кто больше выпьет, кто больше дней работу прогуляет по больничному, кто там, я не знаю, более дорогие напитки употребляет. Это тоже ну, такое своеобразное развитие, но только в обратном направлении. Там тоже есть лидерство, там тоже есть конкуренция и все, что есть в любом другом обществе. Но единственная проблема в том, что это все заводит куда-то не туда. Есть исключения, я не спорю. Есть исключения, если есть противоположный какой-то пример, когда ребенок растет, не вопрос, если он видит какие-то другие модели поведения, и видит, что эти модели поведения более эффективные, более ресурсные. Часто такое бывает, что человек выбирает контрсценарий, да? то есть наоборот. И вот, кстати, по поводу этих исключений. Если ребенок, человек растет в обществе, ну, скажем так, алкоголиков, и он выбирает не пить, если он выбирает развиваться, Читать книжки? Будут ли, вы, ли его в этом обществе любить? Вот вам, к вам вопрос. Будут ли, вы, ли его в этом обществе любить, хвалить, почитать? Или будут ему говорить, что он какой-то не такой, белая ворона, когда сидит традиционно, да, там каждый вечер семья вся за столом и немного выпивает или много выпивает, а он будет говорить, нет, я пить не буду. Я буду сидеть книжку читать. Что ему в этой э, обстановке будут говорить? Ему в этой обстановке будут говорить, да ладно, ты выпей чуть-чуть, что тут такое? Ты, что ты как не человек там и все такое. Почему так происходит? А так происходит потому, что тем людям, которые в этом уже сложившемся окружении, э, им понятно и привычно, в чем они, условно говоря, профессионалы, в чем... Здесь смысл развития, и они не представляют другой жизни, как только делать так. Если вдруг этот ребенок, который уже подросток, да, там 17-18 лет, принимает решение, что нет, я такой жизни не хочу, я вот уезжаю, не знаю, поступаю в университет, уезжаю в другой город, подальше от своей семейки веселой, что может произойти тогда с ним? легко ли будет ему адаптироваться в другом обществе, допустим, среди людей, которые не пьют, не ругаются матом, не бьют друг друга, ну там и так далее, и так далее. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет да, среди станет из Да, да, самое интересное плыть против течения. В такой семье выбирать свои интересы, свое окружение. И да, таких не принимают. Да, таких не принимают. Ну, это такая, знаете, для, для разогрева метафора. Для, для разогрева метафора и история. И вот смотрите, друзья, во многих книгах мотивационных, на многих семинарах говорят, Хочешь стать успешным, окружи себя успешными людьми. Совершенно согласен. Все равно социальное научение, оно работает даже во взрослом возрасте. Но вот какая история происходит. Если, допустим, человек работает на заводе и хочет стать бизнесменом и предпринимателем, давайте проводить аналогию с семьей алкоголиков и сыном, который решил... Пойти против системы, да? а, и вот он всю жизнь там, ну не знаю, 10 лет он отработал на заводе со своими правилами, там, суббота, воскресенье, это законный выходной там, и так далее. А он решил все-таки предпринимателем быть. А, что с ним происходит, когда он решает? Вот он на, наслушался семинаров, ему там сказали: окружи себя успешными людьми, богатыми, и сам. Автоматически станешь богатым. У него это получится или не получится? Вот как вы считаете? Получится или не получится? Пойду я картохи, наверно. Картоха на ночь это вредно. Получится ли у человека, который 10 лет, условно говоря, работал на заводе, вдруг резко взять и окружить себя успешными предпринимателями, там, другими людьми или не очень-то у него это получится? Давайте разбираться. Нет, вряд ли, ли получится. Ну опять же, тут можно начать возражать, как же тогда получается у некоторым людям из семьи алкоголиков вырваться? Не получится. Ну смотрите, тут ответ на самом деле очень неоднозначный и да и нет. С одной стороны получится, с другой стороны не получится. Почему получится? Он может начать искать тех людей, которые, ну скажем там, в том деле, в котором он хочет развиваться, лучше, выше, сильнее. Да? И Он их, скорее всего, найдет и будет делать попытки к ним, к этому сообществу присоединиться. Будет делать попытки к этому сообществу присоединиться, но вот что будет происходить когда у человека уже выработана привычка на уровне убеждения что рабочий день заканчивается в пятницу и нужно в субботу воскресенье отдыхать там делать какие-то другие дела а вот предпринимателя как правило ну я такие просто очень поверхностные вещи сейчас говорю а у предпринимателя как правило нет выходных, он всегда работает, он всегда на энтузиазме, он всегда что-то делает. Что-то делает интересное, полезное для себя. И вот он будет общаться с этими более успешными людьми. И вот уже на этих вещах могут начаться непонимание. Непонимание, когда там компания предпринимателей будет говорить, ну что. Пошли дальше двигаться, пошли дальше что-то делать, пошли что-нибудь еще придумаем. А тот человек, который, ну условно говоря, привык, что у него в пятницу э, последний рабочий день, он скажет, да ладно, какой работать, вы что? Суббота, воскресенье, нужно заниматься другими делами и так далее. И, в принципе, это не хорошо, не плохо, но здесь будет э, очень сильная несостыковка по ценностям. И скорее всего, вот допустим, сообщество предпринимателей, как это выразиться, скорее всего, оно просто не будет принимать человека, не то, что там они будут говорить фу-фу-фу, уходи отсюда, да, там, и все такое, нет, дело не в этом. А все дело в том, что э, ценности будут расходиться, и это окружение, оно как будто будет выпихивать его. То есть ему будут очень многие вещи на первом этапе очень сильно непонятны, очень сильно непонятны в которых нужно будет разбираться именно разбираться с точки зрения убеждений верований и установок потому что если с этими вещами не разобраться ты себя окружи хоть с золотыми людьми золотым ты не станешь да? и говорят есть такой закон соленого огурца да, что если в одну банку с солеными огурцами посадить еще один огурец положить да, то он так или иначе станет соленым, приводят такую метафору. Это хорошо, он-то станет соленым, а если в банку с солеными огурцами положить кабачок, он тоже станет соленым, но кабачком он все равно останется. И вот если говорить на метафоре кабачок и огурец, то кабачок как раз таки это наши убеждения и ценности. Если у человека есть ценность субботу-воскресенье отдыхать, а у предпринимателя есть ценность 24 часа, на 7 дней в неделю работать, то вот на этом начнутся проблемы. И, как правило, как правило людям э, нужно время, чтобы э, изменить свои убеждения и ценности в соответствии с тем обществом, к которому он, как социальная единица, хочет примыкать. Иначе будут проблемы. А проблемы опять же в том, что ты нашел себе там, тех людей, на которых ты хочешь быть похожим. А ты не понимаешь, ты к ним приходишь, и тебя никто не выгоняет, а ты, не знаю, двух слов связать не можешь, ты не можешь задать какой-то вопрос, или ты там что-то говоришь, с тебя начинают смеяться по-доброму, да, или наоборот, ты что-то говоришь смешное, а никто не смеется. Начинаешь рассказывать анекдот какой-нибудь, даже вот банально, представьте. У меня вчера был случай, я встречался с ребятами, которые ремонтировали мне машину, мне нужно было там по гарантии одну штучку сделать. Ну и вот стоят два человека, один другому рассказывает анекдот. Такой анекдот, ну работяжий, СТОшный, очень вульгарный, некрасивый, я его повторять не буду. И вот один рассказывает, он рассказал и второй смеется. А я не смеюсь. Я просто стою я понимаю, что мне, мне просто не смешно в этот момент. Почему? Ну, потому что для меня это вот по-другому. И вот это как раз таки уже проблема. Это как раз таки уже проблема смены окружения. Когда ты уходишь в другое окружение, ты должен научиться понимать его ценности. Что для человека, что для этих людей ценно, что для этих людей важно. Дальше. Сейчас я почитаю, что вы написали. Так примет ли его новое сообщество? Вопрос. Конечно, он, оно его, скорее всего, будет не принимать, потому что <coughs> не будет принимать, потому что э, он еще не осознал, как в этом сообществе живут, условно говоря так. Да, то есть э, он не понял правила игры. Э, он не понял как в этом сообществе быть жить получается что он везде становится белой вороной да <coughs> татьяна как раз таки вы очень здорово пишете, очень здорово пишите по моим наблюдениям я такой период жизни переживал когда очень сильно менялось мое окружение и у многих людей кто да, стремится что-то изменить в своей жизни ну, я этот период называю периодом вакуума у меня было такое что я полгода если интересно, когда я решил, что я все ухожу с головой в психологию, это было ну, достаточно давно, в тринадцатом году. У меня был такой период жизни, когда мне со старым окружением было уже неинтересно, и сейчас Татьяна, наверное, меня поймет, а с новым окружением, нового окружения еще просто не было. И у меня был, я день рождения встречал один, Новый год отмечал один не потому что меня никуда не звали, не потому что я там изгои какой-то был, а потому что ну, у меня было множество возможностей там с кем день рождения отметить и новый год. Но я понимаю, что понимая ценности того окружения, что мне это уже ну как бы совсем не камельфо, вот мне это совсем не то. А новых людей, новых друзей я еще не нашел. Вот такой вот период у меня длился где-то около полугода. Я думаю, многие люди сейчас кто будет смотреть этот эфир и в записи, и кто присутствует э, вживую, те на самом деле понимают, о чем я говорю. Но есть еще другая проблема. Да? Есть еще проблема отрыва. Проблема отрыва от окружения. Сейчас поясню, э, что это такое. Смотрите, э, мы люди, существа социальные. И если даже говорить о социальном научении да когда мы моделируем особенно в детстве когда мы пробуем копируем делать то что делают референтные личности значимые личности для нас и мы получаем э, либо одобрение либо наказание какое-то у нас вырабатывается такой скажем так условно говоря рефлекс или инстинкт когда мы ждем некого одобрения. То есть то, что мы делаем, оно должно быть одобряемо теми людьми, которые вокруг нас. И вот смотрите, вот мы с благими намерениями. Допустим, даже вот Сантьяго вспоминаю в прошлый раз на прямом эфире. там хочет по дизайну развиваться, да? веб-дизайн, насколько я понял, делать какие-то проекты. И Сантьяго, так как он здесь находится, он переживает на самом деле, что его родители, да, когда мы препятствия в прошлый раз разбирали, он переживает, что его родители не будут его понимать и будут ему говорить, что он какой-то ерундой занимается. И вот здесь начинается внутренний конфликт. Мы привыкли получать одобрение особенно от значимых людей. а Они могут нам это одобрение давать или не давать. И вот пока мы ждем этого одобрения, мы его, скорее всего, получать не будем, если мы становимся другими. Вот мы становимся другими тем людям, которые в нашем окружении. Вот мы резко изменили профессию, изменили род деятельности, к примеру, да даже далеко ходить не надо, сейчас поясню, поясню еще один более простой пример. Вот мы сменили профессию, ну коренным образом, да, там. Человек был врачом, стал автомехаником. Или наоборот, там человек был автомехаником, стал, не знаю, продюсером. И те люди, которые его раньше окружали, то, чем он начинает заниматься, для него в корне, для, для его окружения в корне непонятно. А нам наше желание получить одобрение, оно в принципе никуда не делось. Оно все равно есть. И мы становимся в этот момент под, перед очень большим выбором. Потому что нам хочется, мы там поизучали про профессию, мы, мы понимаем, что на этом можно больше зарабатывать, меньше там насиловать свой организм. Но донести это своему окружению практически невозможно. И пока мы пытаемся донести окружению, мы, окружению то, что я буду крутым, я буду зарабатывать много денег, я буду там еще что-то, я буду делать какую-то работу, я буду знать... Это тупиковый путь вот по большому счету попытаться переубедить свое окружение в том что ты изменяешься и становишься другим получить вот это одобрение скорее всего вы не получите или давайте еще один пример если вы замечали особенно я смотрю у нас много девушек сегодня присутствует вот есть у вас подружка к примеру не разлей вода или несколько подружек это вот не дружат дружат дружат дружит и все хорошо. А в какой-то момент времени вдруг одна подружка взяла вышла замуж и они продолжают дружить. Дружат, дружат, дружат, дружат. Прям все хорошо, хорошо. И вот та подружка, которая вышла замуж, она вдруг родила ребенка и потом они еще пытаются дружить, дружить, дружить, могут прям через силу пытаться это делать. А в какой-то момент времени она перестает вообще общаться с двумя остальными подружками. Почему так происходит? Наверное, вы прекрасно сейчас уже понимаете, почему так происходит. Потому что у этой подружки, которая вышла замуж э, и родила ребенка, у нее уже очень сильно изменились ценности. Если раньше во главе угла у нее, допустим, стояла дружба, ценность дружба, то сейчас у нее во главе угла стоит ценность ребенок. И те подружки, которые еще не родили ребенка, они по большому счету не могут э, ее понять, и могут даже всякие там козни строить и говорить да вот она вышла замуж за этого человека такая странная стала такая классная была подружка э, мы так классно проводили время и общались там и так далее и так далее и так далее вот эти аналогичные вещи они в принципе происходят э, постоянно когда вы пытаетесь изменить свое окружение я допустим когда уходил из технической специальности и с головой э, погрузился в психологию мне многие знакомые мои хорошие э, они крутили у виска ты говорит вообще может тебе к врачу сходить там ну и так далее и тому подобное почему так происходило не потому что они плохие и, и не потому что я там себя кем-то возомнил а потому что то что я делаю для них очень сильно непонятно и я вам могу сказать что Моя мама, допустим, хоть я уже ну, достаточно много лет занимаюсь тем, чем я занимаюсь, провожу тренинги, занимаюсь коучингом, психологическим консультированием, она до сих пор не понимает, чем я занимаюсь. Ну и я уже не пытаюсь ей что-то объяснять, потому что, ну какой смысл? Она знает, что у меня все хорошо, и окей, на этом достаточно. Вот до сих пор она не знает. Почему так? Не потому, что она глупая, не потому, что она неправильная, а потому, что ну если у нее само техническое образование, и она всегда работала всю жизнь по техническим специальностям, и у отца моего техническое образование, и он всегда занимался какими-то техническими вещами, то, конечно, у человека, когда есть очень много жизненного опыта, там, им уже за 60, да. И тут вдруг из технаря, вдруг сын резко стал гуманитарием. Наверное, он херней какой-то занимается, да? Ну, иногда проскакивали такие слова. Поэтому то, что мы сталкиваемся с вот этой вот проблемой, отрыва от окружения, оно нормально. И просто берите на вооружение, что если... Возьмите еще такую пресуппозицию и возьмите еще такое убеждение, что... Во, любое ваше окружение, любое ваше окружение, оно потенциально э, желает вам добра. Оно, оно хочет быть, э, чтобы с вами было все в порядке, чтобы с вами было все окей, чтобы с вами было все классно. И когда вы вдруг э, начинаете заниматься какими-то вещами, которых от вас не ожидают, даже если это вещи супер позитивные, они долгое время будут вас пытаться спасти от этого. Они вас реально будут спасать. Они вас будут спасать от э, нового общения, они будут говорить, что если ты хочешь общаться с все бизнесмены там, не знаю, лгуны, обманщики, ворюги, убийцы, там все такое. И, или э, там все психологи, э, если вы решили там, допустим, психологом стать, э, будут говорить, что это вообще никому не нужно там и все такое, до тебя обманут и сам ты будешь обманывать там и все такое. И они это делают не потому, что хотят вам насолить, не, не потому, что хотят вам сделать плохо, а потому, что они хотят вас искренне защитить. Но здесь э, получается нестыковка. Они вас хотят защитить, но не тем способом, которого вы желаете, да? а вы от них ждете поддержки и одобрения. И вот как писала Татьяна, что у меня э, сейчас вообще нет никакого окружения. Это как раз-таки э, такой самый тяжелый период, когда э, ну, так или иначе нам нужна поддержка. Нам нужна поддержка, и нам бы хотелось бы получить поддержку от наших близких, но они нам ее физически дать не могут. Вот просто потому, что э, мы становимся другими. Мы становимся другими, и в этом случае э, как можно поступать? Как можно поступать? Давайте перед тем, как я начну рассказывать, э как можно поступать, я зачитаю ваши комментарии. Так. Хорошо, переходный период. Да-да, все так же. Это уже периодически так вспомнить. Важно помнишь. Э что наши ожидания это галлюцинации да это важно а мне с большинством людей не интересно из-за их заурядности я сядешь за стол разговоры дети сериалы мужики сплетни это не в, не входит в сферу моих интересов об умном не с кем поговорить скучно да такое бывает а, как я вас понимаю поэтому вы здесь и среди парней такое же среди... тут нету какого-то гендерного разделения здесь все то же самое причем ну очень сильно то же самое ольга вы молодец так Итак, у меня это началось рано еще с подросткового возраста начались различия мне просто скучно и непонятно что эти люди находят в бытовых беседах сплетни не понимаю как их волнует как их волнует чужие жизни Ну, я могу сказать ладно не буду говорить потом может быть скажу хорошо меня спасают всю жизнь от окружения хобби и новой работы отлично приятно слышать слова это нормально и это дает уверенность что я на правильном пути да татьяна Татьяна, здесь э, ситуация такая, что ну, с, со старым окружением уже ценности разошлись, а новое окружение просто еще э, не появилось, вы еще не обросли новыми друзьями, не обросли новыми какими-то э, знакомствами и так далее. Потому что ну, каждый варится по большому счету вот в своем этом э, большом котле и ну, самые простые рекомендации на самом деле. Э, если говорить о людях о знакомых друзьях ну, с кем вас не связывают родственные связи с ними просто можно спокойно прекращать общение не надо ругаться не надо с кем-то спорить просто у тебя свое мнение у меня свое мнение ну иногда это проще сделать ты просто переключаешься и начинаешь искать других людей если говорить о родственниках то тут, конечно, все намного сложнее, потому что, ну, как правило, многие живут с родственниками, да, с родственниками живут. И здесь можно просто минимизировать, минимизировать точки соприкосновений, конфликтные точки соприкосновения. И самое главное, самое интересное, здесь очень хорошо помогают инструменты НЛП, вот прям очень хорошо. Особенно вот то, что в первой главе книги описано это умение подстраиваться умение э, находить ценностные какие-то вещи ну как происходит у меня если интересно напишите интересно могу поделиться как происходит сейчас у меня э, с моими э, близкими родственниками потому что тут же тоже э, как бы очень сильно все разное э, кто-то э, смирился с тем что я стал другим кто-то не смирился с, с тем что я стал другим и все происходит, на самом деле, очень-очень элементарно. Сейчас выпью водички, пока вы напишете. Отлично. Кому-то интересно. Хорошо. Если интересно, расскажу. Есть ряд людей, которые сказали: "Вау, круто, развивайся". Окей. С ними понятно, что ценности совпали. Движемся дальше, все нормально. Есть часть людей, которые не совсем даже до сих пор понимают, чем я занимаюсь. Это тоже нормально. И как можно выходить из этой ситуации для того, чтобы удержать рапорт, для того, чтобы удержать доверительные отношения и взаимоотношения? Ну, моя стратегия очень простая, как любого инелпера. Просто разговариваешь на темы, в которых... Вы оба разбираетесь ну допустим вот мой отец совсем не разбирается в психологии если я ему начну рассказывать что-то чем я горю чем я болею то что я люблю там про коучинг про нлп техники про гипноз скорее всего он пошлет меня нафиг ну или просто ну конечно он меня не пошлет но разговаривать со мной с восторгом об этом не будет но так как я первая моя специальность техническая я достаточно хорошо разбираюсь в механике то я могу с ним поговорить на темы, которые ему понятны. А если какие-то темы, которые ему понятны, и которые он любит, мне непонятны, я могу залезть в Google и что-то об этом узнать. И тогда общение переходит в совершенно другое русло. Просто не затрагивая и не рассказывая э, тем людям, которые не могут тебя принять таким, какой ты есть, то, что им нужно тебя принимать. Да? не нужно рассказывать тем людям кто не разбирается в чем-то ну, если допустим я вам сейчас начну рассказывать не знаю какую-нибудь основу гидравлики то скорее всего на стриме сразу станет 0 людей почему потому что у нас с вами вот такие интересы до да, саморазвития поэтому у нас такой вот стрим э, активный А если я вам начну рассказывать что-то от чего вы очень сильно далеки то скорее всего вы скажете Юр, ты какую-то ерунду начал нести И это тоже нормально это тоже нормально то есть будьте готовы к тому что вот эти процессы о которых я говорю на да, э -э они очень скажем так традиционные они постоянно происходят и каждый раз когда вы развиваетесь каждый раз когда вы меняете свою деятельность профессию свои взгляды у вас будут конфликты с ближним окружением если вы не научитесь их обходить и говорить на ценностном уровне тех людей и будете искать новые дальше какая еще есть ловушка есть ловушка что в старом окружении ну, условно говоря, старом, в привычном окружении, когда вы что-то хотите изменить, есть ловушка в том, что вы можете захотеть остаться в нем. Вот это прям. Опять же, опять же, это все скрывается за желанием быть одобренным. Потому что когда вы идете в какую-то новую тему, в какое-то новое общество, сообщество, желание быть одобренным, оно же никуда не пропадает, оно продолжает быть. И когда вы заходите в эту всю историю, в новом окружении у вас, вы что-то не поняли, где-то над вами кто-то посмеялся, где-то вы пошутили, никто не засмеялся, ну и так далее. да Разные бывают попытки. И конечно от этого можно немножко устать и повернуть назад. О, вернусь-ка я назад в свое привычное окружение, и там я буду понятный меня там все будут понимать, ну и так далее. И это такой большой соблазн. И здесь тоже могу привести такую вот э, метафору, аналогию. Смотрите, есть такая поговорка, да, что в стране слепых и одноглазый будет королем. И здесь можно вот как сравнить, сравнить вот с чем, что когда Сейчас постараюсь сформулировать мысль. Мысль вот такая. Лучше... Я вот так скажу. Лучше быть отстающим в развивающемся обществе. Да? Лучше быть отстающим в развивающемся окружении, чем быть лидером и просветленным в деградирующем обществе. Понимаете, о чем речь? Ну, допустим... Можно поехать сейчас с, э, с тем базовым уровнем знаний, которое у вас есть, можно поехать там в страну третьего мира и там иметь круче образование, уметь что-то лучше делать, и там вы будете цениться дороже, чем там, где вы есть сейчас. А можно поехать, допустим, там, не знаю, в какую-нибудь э, высокоразвитую державу, там, не знаю, в Америку, в Англию, еще куда-то. Хотя я не знаю, где вы сейчас находитесь. И там, скорее всего, уровень образования и уровень жизни, уровень даже ценностный будет несколько другой. И, скорее всего, вот там человек будет отстающим. Отстающим. Так вот лучше находиться в более продвинутом обществе и отстающим, потому что вы так или иначе будете подтягиваться к этому обществу, чем просто ступить на ступень ниже и там поехать, не знаю, в какую-нибудь страну африканскую, где там интернета даже нету, да, со своими знаниями вас там, может, будут и на руках носить, как фараона. Но вы-то остаетесь собой, и здесь есть тоже соблазн изменить, поменять более продвинутое окружение, где ты, скажем так, отстающий, на более такое.. Ну, давайте я извиняюсь, на более недоразвитое, где ты будешь крутым. Это тупиковый путь. Вот здесь стоит задуматься и обращать внимание вообще, куда и чё, куда к чему вы стремитесь, чего вы хотите достичь, достичь. Так, меня. Сп... Так, интересно, интересно. И, и я останусь, я не могу бесконфликтно жить с людьми. Мне нужно, чтобы ничего не ограничивало. Ну окей, Ольга, мне кажется, тебе понравится Макарчун и Горька коротенький. Может быть, может быть. Вот такая вот история. Скажите, пожалуйста, друзья мои дорогие, полезно ли то, что я вам сейчас рассказываю? Полезно ли то, что я вам сейчас рассказываю? зная тему способную меня выбесить за пять минут домострой ладно хорошо на самом деле друзья э, на сегодняшний день изменить э, спасибо за такой подробный разбор Хорошо, спасибо я вижу вижу что вам это важно интересно на самом деле друзья сегодня изменить свое окружение и в принципе изменить свою жизнь э, намного проще чем это было сделать даже ну скажем ну, не 10 ну, лет 15 назад потому что сейчас э, очень активный развит интернет до да, технологии и любую информацию вы можете получить э, опять же Давайте сейчас э, немного поговорим о том, что э, как все-таки изменить свое окружение. То, что э, минимизировать общение со старым окружением, которое пытается тебя э, удерживать от чего-то, это уже разобрали. То, что новое окружение сразу не примет, э, тоже уже разобрали но что делать, чтобы все-таки приблизиться к этим новым людям, которые будут тебя, скорее, поддерживать, вдохновлять, давать какую-то мотивацию, у тебя будет стремление. Первое, с чего бы я начал, это почистить свои социальные сети. Знаете, есть вот я начал этот стрим с поговорки, скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты. Я придумал новую поговорку. Покажи мне свой ТикТок и я скажу, кто ты. Ну, TikTok очень ну, интересный алгоритм с точки зрения э, интересов. Он как-то так очень четко умеет и подбирает э, те вещи, которые тебе интересны. Ну, просто полистайте свою ленту в TikTok и подумайте, э, почему вам это интересно, почему вы это смотрите. Ну, если смотрите. С чего бы я начал, это, смотрите, сегодня так или иначе уровень, живого социального взаимодействия он сильно ниже чем был раньше здесь есть и плюсы есть здесь и минусы первое в чем здесь минус минус в том что да мы в живую меньше общаемся плюс еще эпидемия пандемия, да и так далее это нас очень сильно ограничивает, и судя по тиктоку, я олига Френ. ну задумайтесь, задумайтесь, Ольга, теперь судя по тиктоку, это не истина, последняя инстанция, ну вот задумайтесь, как то, чем наполнена ваша лента в тиктоке, коррелирует с тем, что вам все время хочется с кем-то, не знаю, морду бить, вот я вижу в комментарии, подумайте, подумайте, это интересно. Я специально такое снимаю. Ну, отлично. Окей. Каждый человек, наверное, выражает какую-то свою особую историю. Так вот, посмотрите свои соцсети, и я бы порекомендовал начать, потому что все-таки мы много в соцсетях проводим времени. Начните фильтровать контент. Фильтровать контент – это значит, что если вы откроете свою ленту там в Фейсбуке, в Инстаграме, там, Вконтакте, еще где-то, и вы видите там людей которые вот такие видите людей которые там я не знаю еще какие-то с надутыми губами э -э ну разные да постарайтесь просто сформировать для себя образ того общества в котором бы вы хотели общаться и, и просто отпишитесь от тех людей которые ну скажем так постят не то, к чему к чему вы стремитесь. Это будет.. Потому что э, на сегодняшний день это так работает. На сегодняшний день вы будете. Э, открываете любую свою э, вот эту листалку, я их называю. И тот контент, который вы, он вас поглощает. И совершенно нормально. Я многим ребятам рекомендовал и сам рекомендую подписаться от тех людей, на которых вы не хотите быть похожи, и напишите, подпишитесь на тех людей, которым, ну скажем так, к тому обществу, к которому вы соответствуете, к которому вы стремитесь. А -а -а зачем фильтровать контент если фильтровать проще найти кто примет тебя любой не играю э, ролей там где не нужно ну очень здорово очень здорово очень здорово что вы не играете ролей я говорю именно про то что есть у вас если ладно бесполезно спорить не буду доказывать здесь смысл в том что чего ты больше видишь потому что Условно говоря, заглядывая на странички разных людей, вы уже с ними общаетесь, вы уже смотрите их фотографии, вы уже смотрите их видосики, вы уже делаете о них какие-то выводы, вы уже перенимаете определенные ценности от них. И если вы хотите чему-то, если у вас стоит актуальный вопрос что-то изменить в плане окружения, в плане, в плане окружающих людей, то просто задумайтесь об этом. Отлично. Сантьяго пишет, кстати, еще обратная связь, стал делать уборку во всем, почистил соцсети, почистил комп, скидал книги по категориям и так далее. Цели убираться не было. Но это очень здорово, смотри, двигайся дальше. Так вот, <coughs> по моим страницам чаще всего люди замечают любовь к природе, видимо, это контент, этот контент доминирует. Ну, наверное, наверное. Хорошо, с соцсетями разобрались. Соцсети на самом деле это ну так или иначе. Мы уже общаемся через соцсети. Надо принять как данность. Мы уже э, считываем информацию. Те люди, которые пишут свои мысли, они транслируют свои ценности. Если вы будете читать тех людей, на кого вы хотите быть больше похожи, вы будете потихоньку, медленно но ну, перенимать эти ценности, начнете их лучше понимать, чем если у вас там будет в ленте какая-то белиберда которую скажем так от которой вы стремитесь избавиться хорошо дальше как еще изменить окружение есть очень множество огромное кстати вот наш стрим это тоже один из способов здесь собираются люди по интересом здесь собираются люди которые увлечены саморазвитием увлечены психологией, нейролингвистическим программированием и соответственно здесь тоже собралась определенная группа людей все очень разные но у всех есть какие-то схожие ценности которые нас объединяют опять же говорю там есть у нас чат есть у нас телеграм-канал можно там общаться и так далее и тому подобное почему Я опять же хотел сказать о том что можно искать сообщество по интересам там я не знаю пойти на какое-то обучение чему-то да онлайн офлайн понятно что офлайн сейчас меньше работает но когда вы пойдете обучаться чему-то вы там найдете тех людей которые схожи с вами по ценностям и устремлениям также они еще схожи по навыкам и способностям и среди этих людей стоит искать себе поддержку и ресурсное окружение и это важно это важно потому что без этого эм, потому что без этого ну тяжело будет справиться я хочу стать другим но не знаю каким быть да? вот такая вот история происходит и мы очень часто можем можем заблудиться но когда у тебя есть уже какое-то определенное сообщество неважно оно существует вживую либо в интернете то здесь ты начинаешь уже потихоньку потихоньку таких людей моделировать таких людей понимать э, не все не сразу и это процесс э, ну как бы медленный поэтому то все то что я сегодня рассказывал это как раз таки объясняет почему не получается резко сменить окружение просто некоторые люди вот наслушаются мотивирующих семинаров я не говорю что это плохие семинары но они потом разочаровываются а мне вот там не знаю гуру мировой сказал что если я начну с бизнесменами общаться то тоже стану бизнесменом там миллионером или если я начну общаться с не знаю с дамами которые замужем то я тоже выйду замуж так то оно так но есть очень много но да есть очень много но которые я уже проговорил в этом прямом эфире хорошо дорогие друзья есть ли сейчас вопросы? Есть ли сейчас какая-то обратная связь? Есть ли что-то, что вы хотите еще обсудить? Есть ли что-то, что вы еще хотите спросить? Если нету, сегодня такой, знаете, больше теоретический стрим без практического упражнения. Но я считаю очень важная актуальная тема. Я думаю, то, что мы сегодня проговорили, пригодится множество людей если вы еще не поставили лайк нашему стриму обязательно это сделайте это будет очень приятно в принципе весь контент который я сегодня хотел выдать на тему окружения тут на самом деле очень можно много много развивать эту тему копать но я решил что раз у нас все таки канал про нлп мы не будем Глубоко в это все погружаться. О, вижу лайки пошли. Спасибо. Супер. Это очень приятно. А еще вопрос был. Кто-то мне сегодня писал в чате. А почему стрим так поздно? Хочу ответить сразу. Стрим так поздно. Потому что такое расписание. Во-первых. Во-вторых, детское время закончено. У кого маленькие детки, они уже уложили своих детей спать. И могут спокойно присоединиться. Плюс есть еще и у меня э, свое расписание. Я тоже работаю. У меня тоже есть проекты, у меня тоже есть клиенты. И один день в неделю, по средам, приблизительно в 9, 9.05 или 9.10, мы проводим традиционный наш стрим. Потому что расписание такое. Пока утренних стримов по выходным я не планирую. Возможно, по вдохновению какому-то. Но пока так. Хорошо, друзья. Дело в том, что, Ольга, наверное, это ваш никнейм. Из Телеграма я не знаю, потому что люди в Телеграме себя как-то очень странно подписывают. Кто-то пишет ООО, кто-то пишет еще что-то. Ладно, не буду говорить, что. Утром не надо, я ж. Так это вы писали, что так поздно? Или не вы? Так вы уже определитесь. Утром вам не надо, вечером вам тоже не надо. Хорошо, Юрий, спасибо вам за чат, за стримы, за канал в Телеграме. Вы много делаете для людей. Спасибо. Я два раза в телеге. Это все я на н Я понял. Это я шифруюсь. Видите? Еще и шифруетесь вечером, норм. Окей, okay, окей. Okay. Хорошо. 13 человек сейчас у нас смотрят скажите пожалуйста остались ли какие-то вопросы может есть что-то прям как понизить внутреннюю значимость э, мнений близкого человек близкого окружения вот хороший вопрос сантьяго ты как всегда жжешь хорошо смотри как понизить опять же возвращаюсь к теме что нам, у нас есть этот механизм который выработан в детстве что мы ждем одобрения вот Сантьяго, чтобы вот это вот понизить, просто постарайся принять, осознать простую вещь, ты его никогда не дождешься. Вот если ждешь одобрения, просто признай, прими такую вещь, что людям незачем тебя одобрять, ты уже взрослый человек и ты можешь сам себя одобрять. Вот просто постарайтесь принять такую вещь, что Uh, ни у кого из ваших окружающих людей нету заведомо стремления вас одобрять. И когда вы это примете, признаете, оно хочется, оно очень хочется, но вот это вот очень хочется, можете, если хотите двигаться и развиваться, можете отодвинуть куда-то в сторонку. И второй момент. Оно очень приятно, когда оно происходит, когда тебя хвалят, когда тобой восхищаются, когда тебе говорят комплименты, когда тебя одобряют, когда тебе говорят, что ты молодец. Это очень круто, но просто э, я в этой ситуации могу сказать так. У меня есть такой секретный свой подход. У меня нет ожиданий, что кто-то меня одобрит, либо что кто-то меня раскритикует. Если меня кто-то критикует, это пролетает мимо. Если кто-то меня одобряет, делает комплимент, говорит спасибо, я говорю вселенной, Богу спасибо, ну то есть я этому искренне радуюсь, но у меня нету ожиданий от того, что это обязательно должно произойти. Когда вот эту вот э, вещь отпускаешь, что тебе никто не должен одобрять, тебе никто не должен хвалить, тебе никто не должен говорить комплименты, все становится намного проще. Когда просто идешь вот так. Если тебя хейтят, то это их проблемы. Если тебя похвалили, то, конечно, это ты молодец. Большое спасибо, но движемся дальше. А здесь у многие люди именно зацикливаются, цепляются на том, что они для себя как бы ставят ориентиром. Ориентиром вот какую вещь. Что если меня хвалят, меня одобряют, меня гладят по голове, то я делаю что-то хорошее. А если со мной этого не происходит, если со мной этого не делают, то значит я плохой. То есть вот на уровне убеждения что-то подобное у человека может происходить, такое некое состояние может быть. И тогда, и, тогда так, и так тяжело жить, я вот хочу сказать. Когда просто решаешь, блин, никто не должен мне говорить, что я классный. Если кто-то об этом сказал, окей, спасибо. Если не сказал, тоже окей, спасибо. Если кто-то сказал, что я не классный, то тоже спасибо. Возможно, да, действительно, во мне что-то есть, что можно улучшить. То есть вот такая вот история. Так. Окей. Не знала, что вы есть в телеге, обязательно добавлюсь. Татьяна, есть в телеге. Есть и чат у нас в Телеграме, есть и канал в Телеграме. Канал в Телеграме это больше для анонсов, чат для общения. Могу отсыпать пофигизма, это очень здорово. Тут скорее не про одобрение, а про конфликты. Не хочется лишний раз ссориться. Так не ссорьтесь, если не хочется. У меня лично. Вот, так. Правильно сказал. Чужие проблемы ⁇ это чужие проблемы. Кому не нравится, свободен. Ну, тут не то, что свободен. Просто человек имеет право на свое мнение, субъективное. И оно правильное для него, а для тебя оно может быть неправильное. Можно, знаете, как согласился и сделал наоборот. Как-нибудь про метапрограммы, видео снимите. Смотрите, про метапрограммы хороший вопрос. Про метапрограммы я не могу так снять. <как> Просто видео метапрограмм очень много. И это должна быть серия видео. Посмотрим, может сделаю стрим, там разберем 5, 6, 7, может метапрограмм, чтобы было понятно, что это такое. Без комплектов, только игнор Окей. Okay. <laughs> про 51. Ольга, если мы... Я начну рассказывать про 51 метапрограмму. Э, стрим на Ютубе можно сделать только на 24 часа. Я думаю, что за 24 часа непрерывного говорения с примерами, с презентацией э, я не сделаю. А если вы хотите просто стрим, где я вам в книжке зачитаю название метапрограмм, то да, за час, час 15 это можно сделать. Поэтому одно видео какие вы хитрые какие вы хитрые наглые <laughs> в этом плане 51 видео знаете что такое 51 видео 51 видео это полгода жизни <laughs> минимум полгода жизни ну, если одно видео в неделю выпускать то это год посмотрим или сделаю стрим где основные там 6-8, может быть, 10 на программ разберем, чтобы было понятно, и дальше уже могли сами копать. Либо сделаем серию видео. Не надо 51, я прикололась. Хорошо, хорошо, 51 не будем. Ну, сделаем основные, не знаю. Есть ли у вас сейчас предложение по стримам? Возможно, на следующую неделю тогда и сделать нам стрим. Это контент-план но про мотивацию я бы побазарила с народом Это, видите у нас тут не базар у нас тут интеллигентное общество развивающихся людей про референцию еще интересно интересно хорошо хорошо ну что друзья мы молодцы все что я вам хотел про окружение рассказать рассказал если у вас вопросов не возникло Значит, у вас вопросов не возникло. Если вопросы будут возникать, можете писать в комментариях под этим видео, когда будете. А что вы имеете в виду под референцией? Есть такая программа «Внутренняя, внешняя референция». Что вы конкретно имеете в виду? Извольте прояснить. Потому что я сейчас как начну снимать про референцию. Мои тупые вопросы будут в чате. Напишите умные вопросы, будет все классно. Внутренняя и внешняя. Так это метапрограмма, это 10 минут времени. Все понял. Локус контроля, референция, окей. меча посмотрим посмотрим есть еще какие-нибудь темы интересные? хочется же знаете друзья на стримах хочется какого-то больше общения какого-то больше общения а не просто там валим-валим ну вот по хср хороший мне кажется сегодня про окружение тоже такой толковый стрим не напрягающий не уходя в дебри в социальной психологии со сложными терминами основные отправные точки. Ну, в любом случае, здоровый человек, посмотрев этот прямой эфир, поймет, что ему делать с его окружением. Локус контрини. Ольга, расслабьтесь. Шизофреногенная коммуникация. Ладно. Хорошо. Я вижу ваши темы. Какие тесты? хорошо хорошо мои дорогие был рад вас всех видеть большое спасибо что зашли следующий стрим традиционно в 905 или 9.10 в следующую среду ну, вы уже начали тут сами про метапрограммы рассуждать хорошо в следующую среду в 9 часов 905 9 10 приблизительно в это время мы стартанем Опять же, на интересную, важную, животрепещую тему какую-нибудь поговорим. Постараюсь вам дать максимум, что можно дать за этот час, час 15. Большое спасибо, что вы были с нами. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.